Здравствуйте! Меня зовут Алла Заднепровская. Я основатель и SEO группы компании «Живое дело», коуч первых лиц и команд, автор и ведущая интегральной коучинг-школы. Сегодня я представляю новый продукт команды «Живое дело» «Лидербук». В чем его уникальность? Первое. Весь год у вас как на ладони. Второе. Лидербук – это еженедельник. В отличие от ежедневника, длинный список задач на неделю вы распределяете по матрице расстановки приоритетов. Третье. Каждые две недели вы получаете технику. Мы собрали 23 сильных техники, направленных на развитие лидерских качеств, создание команды, повышение личной эффективности, менеджерские скиллы. Четвертое. Каждый день вы получаете вдохновляющую, направляющую, расширяющую сознание цитату. Пятое. Каждую неделю вы подводите итоги, которые перефокусируют ваше мышление с рамки проблемы, слабых сторон, того, что у нас не получилось, на ресурсы, возможности, сильные стороны и движение вперед. Если для вас лидерство не просто модное слово, а вектор вперед, то смело наполняйте лидербук важными, яркими, сильными событиями вашей жизни.